Фоню. Я появилась, чтоб нести в мир тепло и свет. Атомы щелкало, словно семечки, расщепляя. Мир был рад, конечно, но ничего в ответ. Благодарность? Нет. Не слышали? Нет. Не знаем. Невозможно себя только отдавать. Все потратив, сдохнешь к чертям собачьим, чтобы выжить, надо порой и брать, можно силой, и пусть проигравший плачет. Вроде мирно живу себе, не видна, не слышна, но в миг филиалам Ада сделать мир могу. В том не моя вина. Слышали про период полураспада? Раздавать себя, вычерпав все до дна без отдачи, просто невыносимо. У себя я тоже всего одна. Имя мне — Фуку Сима. Безвозмездно с собой делилась, не выставляя счет. Ведь не платит никто ни воздуху, ни огню. Осторожно, мой реактор в трещинах и течет. Умираю. Слышите треск? Фоню. Стихотворение «Пиранье» читала Надежда Головина.